Сегодня у нас в гостях Сергей Пестов, экс-Goldman Sachs Banker, экс-VTB Banker, и мы его поспрашиваем о том, как это быть банкиром в Goldman Sachs VTB и что ждет банкиров после этого. Спасибо, что пришел, Сергей. Да, спасибо, что пригласил меня. Первый вопрос, который хотел бы задать. Расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то идеальный кандидат в Goldman Sachs, в ВТБ? Как он выглядит? Да, кандидат есть такой. Идеальный – это, наверное, человек с фундаментальным образованием. это, например, физфак, Мехмат МГУ и релевантный опыт в инвестиционных бутиках международных, например, Ротшильд. Ну, я знаю, что вот в России офис закрылся, но, первое, там, стажировка в Европе в Ротшильд, или в каком-нибудь локальном инвестиционном банке крупном, например, МТБ, Сбербанк. Однако такого кандидата не существует чаще всего. И поэтому мы рассмотрим ситуации, которые наиболее приближены к реальности. Очень хорошо будет, если кандидат учился на фундаментальном бухгалтерианте, и вместе с этим прошел финансы в магистратуре. Это, например, это ВШ, mm -hmm. Высшая школа экономики, РЭШ, mm -hmm. или же опять западная амминистратура, это вот Бакони, UCL, Варвик, ну или опять же какие-то топовые западные магистратуры, как там, Оксфорд, Кембридж и так далее. С точки, с точки зрения образования также подойдет неплохо человек, который закончил ВШ или совместный букварят ВШ РЭШ, этого вполне достаточно. Mm -hmm. Также неплохо, например, если человек учился на камфаке МГУ или ЕМО. А что касается опыта, вот людям с опыта есть, есть дорога вообще в Goldman Sachs и другие банки? Конечно, если этот опыт был приобретен во время обучения, то есть во время mm -hmm. бакалавриата или магистратуры, mm -hmm. в таком случае mm -hmm. это будет огромный плюс. И даже в случае, если ВУЗ оказался uh -huh. не топовым, uh -huh. то релевантный опыт зачастую оценивается банками более, как более значимый фактор при рассмотрении так, заявок кандидатов. Расскажи о релевантном опыте, каком. он? Да, наиболее релевантный опыт, как обсудили уже, это будет международный бутик или… Локальные инвестиционные банки – это ВТБ, Сбер, Ниссанс. Что еще? Чуть более, наверное, настороженно будут относиться к людям, которые прошли стажировку в большой тройке, то есть в консалтинге. Окей, опыт – это, например, большая четверка. Но там mm -hmm. нужно понимать, что там релевантными считаются только отделы, которые напрямую связаны с карфином и оценкой. Ну, то есть, на самом деле, что попасть в Goldman Sachs, конечно, нужно иметь хороший опыт и очень такой специфичный. В отличие от консалтинга, куда берут людей, в принципе, с разным опытом, но там с крутыми бренд-нames компаниями, в инвестбанках я слышу, что нужно все-таки еще и релевантный финансовый опыт иметь. Конечно, осложняет дело. Да, это правда, но, опять же, подчеркну, если существует, например, топовый профайл, состоит из каких-то сильных достижений, помимо работы и топового там, образования, mm -hmm. то в таком случае на интервью кандидата в любом случае пригласят, и зачастую такие люди получают АФРМ. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте в Goldman Sachs ВТБ. Три вещи, которые тебе понравились там, ВТБ в Goldman Sachs, и три вещи, которые не понравились. Ну, наверное, больше всего мне понравилось, что в Голмане, что в ВТБ – это наличие очень сильной команды. Mm -hmm. Это люди, у которых очень многому, очень многому можно научиться, не только с точки зрения финансов или конкретно там, индустрии, да, индустриального какого-то опыта внутри уже, соответственно, банкинга или определенных там, от знания определенных продуктов, а скорее больше человеческим качеством, таким как умение принимать сложные решения в, mm -hmm. под там, сильным стрессом, mm -hmm. умение сообщать клиентам тяжелые, тяжелые новости или умение вести жесткие переговоры, умение мотивировать команду, умение доказывать свою точку зрения. Вот мне кажется, что в банках из-за того, что команда очень маленькие, ну, скорее всего, понятно, что я имею в виду Балджбрекетбанки, там, там набираются экстраординарные люди. Мне кажется, это вообще очень важно, когда ищешь первую работу, да и не только первую, первые работы в целом, иметь очень крутую команду, у, есть, у которой есть чему поучиться. Полностью Потому что стартуешь Полностью. ты практически ни с чем, и все, что ты наберешь сейчас там, на своей первой работе до 30, 33, 35 лет, останется с тобой всю твою карьеру. Да, это, безусловно. конечно, очень важный безусловно. фактор, и здорово, что в IP это есть. Безусловно. Вторым фактором я бы, наверное, выделил умение, наверное, понимание финансовой индустрии в целом. Мне повезло, я поработал с разных углов. Внутри как бы investment banking это как общей категории, категории да, общей группы, я поработал и с точки зрения investment banking в классическом понимании, то есть IBD, каких-то private activity сделок, и смотрел также проекты там, больше как ABC, да, вот какие-то интересные вещи. В ТБ в, в Голдмане я уже работал в FIC группе, это Fixed Think Company, где была возможность из разных офисов, из Москвы, из Лондона, из Нью-Йорка, посмотреть, как работает банк в целом, как работает огромный финансовый институт, который на самом деле покрывает абсолютно всех абсолютно любую компанию крупную в мире, в любой индустрии. Goldman будет для нее или проводником ликвидности, или консультантом, который будет рассказывать о M&A opportunities, по управлению риском, рисками различными и так далее. Поэтому я считаю, что этот опыт абсолютно бесценный, и именно поэтому я, опять же, советую кандидатам на начальных позициях стремиться все-таки в международной интернациональной банке, потому что в таком случае существует возможность понять не только, как функционирует банк на каком-то локальном рынке, mm -hmm. да, но и в целом посмотреть, как финансовый институт работает по всему миру. И да, есть аргумент, что вот ВТБ, у ВТБ, там, у Сбербанка и так далее есть офисы в разных странах, в том числе у них есть офис крупный в Лондоне, в Швейцарии. Все равно это не то, потому что клиенты зачастую оказываются как, каким-то образом связаны mm -hmm. с Россией, и все крупные, все знаковые, все наиболее сложные, интересные сделки оказываются в руках у вот mm -hmm. То есть я понимаю, что опыт того, как работает Глобальный финансовый институт, вот это то, что тебе оказалось ценным в Goldman Sachs. И, да, верно. А, но, там, в Goldman Sachs и в ВТБ, ну, как третий фактор, на самом деле, который mm -hmm. мне очень понравился, это а, то, что существует возможность, а, вне зависимости, на самом деле, от того, а, где человек планирует продолжить карьеру, а, эта возможность будет, мне кажется, бесценной, если существует возможность посмотреть, как люди смотрят и оценивают различные инновационные идеи mm -hmm. и смотрят на различные финансовые активы. Mm -hmm как они смотрят и анализируют потенциальные, потенциальный возврат на капитал, как они смотрят на риски, что для них важно. Поэтому вне зависимости, мне кажется, от того, что человек планирует делать дальше, если это связано с, с экономикой, с финансами или с бизнесом. Да, с стартапом. с стартапом. Это, безусловно, очень важный шаг, который можно предпринять в начале карьеры. Что касается вещей, которые не очень нравятся. Ты вот задавал вопрос. Так. Первый я назову, опять же, я объясню, почему. Я назову um, Learning Curve. Yeah, а see see. Доверил, и почему, почему я назвал первый? Потому что, а, чтобы мы не забывали сразу про достоинство, о которых мы, мы поговорили, yeah. я отношу это и к достоинству, но и к недостаткам. Мне кажется, что в любой группе внутри институтного банка, неважно, это securities или IBD, существует изначально очень крутая кривая обучения, на которой там, за первые 2-3 года ты узнаешь огромное количество вещей, но потом ты выходишь на плато. Mm -hmm. и мне кажется, что То есть она вот так, да? верно. Поэтому я отношу это и к достоинству, и к недостатков. Что еще? Вот если глобально разделить весь investment banking на IBD, да, вот IBD-стайл, работу, mm -hmm. и security-стайл, то в IBD-стайл, наверное, это monkey job. И людям приходится Очень проводить ночи, выходные на работе, делать ту работу, которая, в принципе, большому счету, не важна. Если брать securities, то, наверное, это в какой-то мере отсутствие exit ops. Угу. Про это мы сейчас поговорим. Да. И очень большой мультитаскинг. В Securities стиль работы предполагает параллельное управление огромным количеством проектов. Поэтому зачастую, если ты работаешь например, в sales, в трейдинге, то у людей нет возможности детально углубиться в проект. И когда ты постоянно вынужден перескакивать с одного проекта на другой, ты, безусловно, теряешь эффективности и у тебя добавляется стресс и так далее. Мне кажется, что вот это является одним из, недо... одним из самых больших недостатков на mm -hmm. работы в, в security с направлении. Ну, опять же, все сейчас думают, что про деньги забыли сказать. Деньги — это, безусловно, конечно, достоинство потому что... Где еще столько будут платить? Да, это правда, это правда что даже работая, например, аналитиком, Первого или второго года можно зарабатывать суммы, сопоставимые с зарплатой CFO, какой-нибудь средней нефтяной комплектации. Uh -huh. Ну, это типа 300-400 тысяч рублей, видимо. Может быть, даже больше. Ну, побольше, Даже может. побольше, окей. Ну, Юпто вам в помощь. <laughs> Прочитайте. Exit opportunities. Расскажи, пожалуйста, куда уходили твои коллеги из Втб и куда уходили твои коллеги из Голмана. Что касается IVD, то в основном это ну, в основном люди мечтают попасть в проект Экотифонды То же самое консультантов. Их в России, как известно, практически нет. Практически нет. Но самое крупное это Беринг вот или Брус. Поэтому, наверное, мечта человека, который приходит в investment banking, это отработать 2-3 года, получить это и уйти в private equity. Зачастую зарплата может быть даже и ниже, но работа и проект интереснее, и людям кажется, что это более интересный, релевантный опыт, который можно трансформировать в что-то большее на горизонте 10-15-20 лет. Также люди уходят в family офисы. Family офисы это вот отсутствие там, крупных институтов, институциональных инвесторов да, вот в России компенсируется большим количеством family офисов. Это, mm -hmm. это компании, которые управляют деньгами олигархов. Mm -hmm. То есть, по большому счету, это private equity фонд, только с чуть менее институциональной структурой, с чуть менее понятной корпоративной культурой но который, в принципе, занимается похожими вещами, как, как люди, которые работают в флопротекте. И также третий, наверное, третий ответвление, да, третья возможность, это крупнейшие корпораты, Роснефть, Газпром, ну и в целом, там, Уралкань, Уралхим, очень много всяких историй, как люди, дослужившись до Индии или и потом уходили на топ-менеджерские позиции в крупнейшие, крупнейшие локальные компании. Ну, то есть они идут куда-то на CFO CFO потом... или человека, который, если это очень крупная компания, то, скорее всего, это человек, который будет заниматься in-house M&A, то есть in-house с влиянием поглощения каких-то более мелких компаний или каким-то процессом, наверное, объединения, существующих разных раз, активов. Если эта компания пометит, то, скорее всего, да, это будет CFO, э, да, CFO. Если мы берем Securities, то ситуация немножко другая. Почему? Потому что скиллсет, который развивается в, ну, по данному направлению, он очень специфичный, и зачастую ему сложно найти применение в в других компаниях, в других отраслях, и этот опыт чуть, чуть менее ценен. Mm -hmm. И что люди... же делать? Но люди, на самом деле, просто люди, которые идут в securities, они по большому счету понимают, что им интересно то, чем они занимаются, и они хотят заниматься этим всю жизнь. Если вы поговорите там с человеком, который проработал 5-10 лет в индустрии, именно в securities, то на самом деле, вот кажется, что человек должен, наверное, испытывать какое-то переживание по поводу того, что он не сможет сменить индустрию, хотя он там, в достаточно зрелом возрасте, или, там, дорос до серьезных... На самом деле, никто об этом не переживает, потому что у всех позиция такая, что зачем приходить работать там, где ты заведомо несчастлив, где тебе заведомо не нравится твоя работа, куда ты хочешь идти. Лучше мы выберем изначально то, что нам нравится, и поработаем там, всю жизнь. Всегда бы получалось так делать. Да. И у всех бы получалось так делать. Да, это верно, это верно. Поэтому в security с переходами тяжелее, карьеру, наверное, устраивают просто люди или в одном банке, или переходя в, там, из банка в банк, но в рамках одного того же направления. Также часть людей, на самом деле, уходит в фамилию офиса. Те, кто занимался какими-то структурами и сделками, как раз с теми же клиентами, да, те, кто занимался финансированием для каких-то M&A, M&A-сделок, именно фэмили-офисов, или привлечением инвестиций, или там, помогал им как-то управлять рисками на уровне их портфеля, активов. Вот те люди там, зачастую уходят в фэмили-офисы и будут, продолжают заниматься приблизительно тем же, чем они занимались. Структуринг. Структуринг вынесем как группу, которая где-то посерединке находится. И uh, exit Ops зависит от uh, проектов, на которыми, над которыми вы работаете. Mm -hmm. То есть вы можете с работать больше над какими-то IBD и private equity проектами, тогда, соответственно, вы будете там, уходить из банка точно так же, как и люди, которые занимались private equity и IBD. Mm -hmm. Соответственно, фиг, uh, если бы вы занимались больше фиг, то... Это будет относиться как раз к security с В стартапы уходят люди? В стартапы люди уходят. Вот, например, коллеги из ВТБ. Несколько коллег у меня ушло. Кто-то ушел в, тоже в локальный банк заниматься тем же самым, например. Uh -huh. Кто-то сделал свою компанию, свой asset management фонд, достаточно крупный, и привлек больше даже 50 миллионов долларов. Uh -huh. Кто-то создал свою компанию, вот в мной, я не застал, правда, но человек ушел за несколько лет до меня, он успешно создал свою p фандинг платформу в Восточной Европе и продал. Расскажи э, про свои планы. Ты ведь тоже сейчас уходишь. Расскажи почему. Верно, да, на самом деле я ухожу. По той простой причине, что я, приходя в индустрию, уже в глубине души знал, что на самом деле я хочу сделать свой проект. Мне всегда было это очень интересно. Мне всегда, меня всегда увлекало, увлекали какие-то инновационные проекты, инновационные. То, как люди собирают экстраординарные команды из абсолютно Людей с абсолютно разным сетом и в итоге на выходе получают коллектив, который впоследствии выстраивает какие-то вещи, которые глобально меняют мир. Сейчас у меня есть на данном моменте у меня есть несколько, несколько идей, все они на очень начальной стадии. Я хочу протестировать один проект в футбол сфере и один больше связан с искусственным интеллектом и, и виртуальной реальностью. Пока никакой ясности нет, поэтому сказать, рассказать по большому счету не о чем. Я в любом случае на самом деле планирую поступить, наверное, так же, как Федоров Чинников, этот вот создатель Дода, он с самого начала делился всеми своими успехами, неудачами, mm -hmm. ходом мысли и процессом развития проекта мне кажется что эта идея очень классная я думаю что в той или иной мере я попробую реализовать и ты блог заведешь да что-то какой-то какой-то блок безусловно сделаем. о здорово и мы сможем тебя читать. а если решишь еще записывать обращайся сколько техники да договорились Тут еще есть несколько вопросов э, из э, паблика. Давай сейчас по ним пройдемся. Да, конечно, давай. Так, как посоветовать начать карьеру в Sales? Например, ФИГ. Критичен ли сертификат СФР? Как не попасть в пол-центр? На какие вакансии обратить внимание? По частям отвечу. Самый простой вопрос: нужен ли ФСФР или нет? Ответ для попадания не нужен, но в момент, когда вы попадете на работу. Для работы нужен будет сертификат ФСФ, поэтому если вы уверены, что вы попадете, то имеет смысл сдать его заранее, чтобы потом, когда вы уже попали, вам не пришлось, например, как мне, сдавать его параллельно, учить эти вопросы, сдавать параллельно с работой. Поэтому, если вы уверены, что вы их точно хотите в фиг, то, скорее всего, рано или поздно туда попадете, поэтому можно сдавать. Что касается процесса попадания. Наверное, фиг ценится чуть больше, чем в IBD техническое образование. Но, опять же, это не является основным критерием. Например, я закончил МГИМО, у меня технического образования нет не было, и сильно математика или физика у меня были только в школе. Я учился в школе кумаково. Что касается релевантного опыта, то это скорее уже не... Карпфин, четвер, большой четверки и не оценка. Это не, наверное, опыт э, консультанта. Это скорее опыт на похожей должности, но в гораздо менее крупном банке. Например, это mm -hmm. может быть какой-то локальный коммерческий банк, у которого есть инвестнаправление, и там, в рамках него вы можете попробовать устроиться в департамент, который занимается похожим вещами, или что как бы будет идеально, это вот вы можете устроиться в Сбер Втб. Они набирают люди, в, там Сбер Втб в фиг департамент набирают активно без э, релевантного опыта, поэтому можно попробовать построиться туда, или можно устроиться в э, International банке, но не баллбать. Например, Райфайзинг. Не кредит, что-то такое. Насколько глубоким должны быть знания по макроэкономике, по финансам и по прочим направлениям? Ну, опять же, это зависит от группы, в которую человек подается. В целом, я скажу, что ну, если это... Да, предметы, посмотрю, Да, правда? если это предметы финансовой направленности, то, безусловно, требуется глубоко понимание. Наверное, вряд ли вас спросят, что такое инфляция, потому что подразумевается, что вы это уже знаете. Скорее вас просят... Насколько вы знаете, там, какая инфляция в России сейчас, я не знаю, какая динамика инфляции, mm -hmm. что влияет на инфляцию, монетарные эффекты какие на инфляцию, какие немилитарные эффекты на инфляцию. То есть более глубокое понимание э, концепции. То есть спросят фактически трактовать текущую ситуацию и попытаться объяснить причины того, что происходит Безусловно, сейчас. да. То есть это будет вопрос меньше на теорию, а больше на... Да, которая основывается на реальной mm -hmm. ситуации, складывающейся в финансовых и экономике mm -hmm. определенной страны. Понял. Ну вот по поводу этого вопроса, я, кстати, хотел бы добавить, тут описать конкретно глубину тяжело. Тут скорее нужно понять и на примерах. На как раз будем разбирать ее на курсе IB. И как раз должный уровень, глубину нужно там и проработаем. Поэтому если кому интересно вот в этом разобраться, welcome, присоединяйтесь. Мы дальше пойдем посмотрим. Так, насколько важен CFE для IB? Но ну, это ты отвечал уже в блоге, да, писал, да. что в принципе не важно. А, какой средневозрастного бранца в IB? Так, ну это мы тоже, в принципе, обсудили, какой бэкграунд. Да. А, что в основном молодые ребята ну, там с опытом, например, стажировок. Либо иногда после MBA еще берут. Вот, Безусловно, вот. да. MBA это как один из вариантов для тех, кто не успел попасть после баклариата или после магистратуры, MBA является вариантом попасть в индустрию без, кстати, даже без потери в годах, потому что попадают после MBA сразу на сушу. Вот, возвращаясь к спору об MBA, насколько MBA нужен, как показывает практика для IB, казалось бы, что можно получить на MBA для IB, вроде бы ничего, но ну, как такая ступенька работает вполне неплохо. Да, да. Учитывая, что вот у меня, я где-то год назад говорил с другом, который в Чикаго учится, бывший юрист, и сейчас он попал в итоге в бутик в небольшом Нью-Йорке, в IB. Мечтал попасть в ай вот он попал. Ему очень сильно помогла бизнес-школа здесь. Удивительно, но вот эти связи, которые там есть, помогли. То есть, насколько я критично отношусь к бизнес-школам в целом, Здесь я должен признать, что может помочь. Верно, да. На самом деле даже не связь, а именно вот такой формализм. Ну, вот о чем мы обсуждали, вот как один из недостатков. Да, все-таки присутствует в индустрии большой формализм, большие какие-то вот mm -hmm. нарегулирования какое-то. На самом деле, опять же, я тоже считаю, что MBA для investment banking, наверное будет не самым релевантным проведением двух лет, да, но оказывается, что в банках думают по вот, понять, почему. Вот это интересно. Вот я тоже самое спрашиваю у, своих, у других своих друзей-банкиров. Они мне всегда говорят, ну нет, на MBA не пойду, зачем мне это надо? Но при этом после MBA в банк берут очень даже неплохо. Да. То есть, если ты же банкир, тебе нечего делать на MBA. Ну, либо, если ты можешь как-то совсем там поменять направление. Да, для того, чтобы поменять... Но, но если ты не в IB, то в принципе помогает. Хотя вот интересный разговор, сейчас немножко отходя от, от темы. Я проводил с ребятами, которые которых в Private Equity работают, в Европе в основном, в Лондоне. но вот Они мне рассказывали, что там мнение об MBA разнится, и сейчас как раз наоборот, внимание к MBA сокращает. Важнее, скорее, твой опыт. Да, но для, для Private Equity на самом деле можно понять, почему требуют. некоторые компании требуют, даже у людей, которые в, MBA, в IBD работали, Прохождение MBA, потому что, на самом деле, в private equity люди, это, на самом деле, такая, как, как мне кажется, синергия IBD работы да, и работы консультанта. И, и у человека, который только работал, например, над какой-то финансовой составляющей, плохо разбирается, как можно подойти к операционным вопросам, вот в этом случае, мне кажется, MBA как раз будет очень полезен. Ну, плюс это зависит, наверное, от направления фонда. Если он больше на operations, то там, конечно, это да, Если он да, больше да. на финансовые всякие трюки. И да, верно, плюс Эти Типа вот как Blackstone. Там, наверное, не сильно. Нужно да, это, да. верно. Ну, и даже если посмотреть команду, то там да, это вот, корреляция очень сильно Было бы интересно послушать, над какими проектами ты работал в Лондоне и Нью-Йорке. Над какими сделками работал в Goldman Sachs в Москве. Ну, понятно, насколько это возможно, учитывая всю конфиденциальность. Да, поэтому... Если как-то в общих чертах можно, да? Ну, хорошо, да. В общих чертах в Гоббан я покрывал э, финансовые институты. Частично... под финансовые институты я покрывал, по, по, по, по, имею в виду крупнейшие локальные банки и страховые компании. Uh -huh. Частично корпоратов. Uh -huh. Соответственно, часть этих компаний, участие этих компаний были какие-то офисы свои в Лондоне или аффилированные компании в Лондоне, которые в Европе вели свою деятельность. Поэтому, поэтому соответственно, работал в Лондоне зачастую над какими-то проектами, которые, может быть, не столько связаны с Россией, но имеют. Корни. Корни. корни, корни. Да. Плюс ко всему, в Securities, безусловно, важно понимать, где оседает риск, который банк берет себе на книге. И нужно понимать, что у любого balsh Bank банка этот риск оседает не в Москве, а в Лондоне. Mm -hmm. Потому что лондонская entity зачастую является контрагентом по большинству сделок. Поэтому в Лондон летал также по каким-то даже локальным сделкам mm -hmm. для того, чтобы общаться с трейдерами, для того, чтобы внутри проводить какие-то брейнсторминг-сессии. Соответственно, mm -hmm. то же самое относится к ней. А, были ли какие-то исключительно US-компании, у которых не было никаких связей с Россией? Нет. Ответ на этот вопрос нет. А, но... Было много риска в сделках, на которых я работал, которые оседали в... у трейдеров в Нью-Йорк, в волатильных ставках и частичных волатильных Так, вот вопрос еще по поводу выходцев из Big Four, что если у тебя Big Four, опыт Big Four, то ты можешь тоже пройти в IBD, правильно? Мы его обсуждали. Ну да, если ты, закон... если ты закончил университет, то это будет тяжелее гораздо, но все а -а -а. равно были, были случаи и раньше их было больше, сейчас меньше, но до сих пор есть такие примеры, поэтому не стоит отчаяться. Угу. То есть в принципе, если работать... вот действительно четверка такое место, про которое все говорят, ой, я не буду работать четверкой, но где-то так не круто, а потом оказывается, что после четверки берут и big uh, three и в IB даже берут, хотя вроде да, нету да, дороги да. без универа, после универа никак. Интересно, почему же так? Видимо, просто эти компании очень плохо вкладываются в маркетинг, в отличие от балджи, breaking банков и Большой Тройки. Так, идем дальше. Так, вот вопросы из чата, до чата я пока еще не добрался. Так. Сергей, привет, спасибо за интервью. Неужели в Москве в Goldman интереснее, чем в ВТБ-капитале? Ведь самые жирные сделки с госкомпанией, например, достаются в ВТБ. Тот же московский JP Morgan сидит без делок. По крайней мере, так мне подсказывает база рейтерс. Неужели Goldman интереснее? Опять же, в... нужно понимать, что в ВТБ я работал больше над IBD и протекти, да. в Goldman я работал над скорее фиг сделками, это там, структурное финансирование, какие-то сложные деривативы, которые mm -hmm. помогают упростить транзакции, в том числе и M&A. Отвечая на вопрос, наверное, если делать pure IBD, в котором, наверное, мало места для каких-то структурных решений, то, да, безусловно, лучше работать в вот этом. С точки зрения именно вот опыта, проектов там, и так далее. Но это не отменяет опять же того, что в Голмане есть возможность в Голлуне, как и там, в других в общем, банках, есть э, большая возможность мобильности. Например, Очень через там, несколько лет после работы в локальном офисе людей не, не то, что разрешают, а людей наоборот пинком Ну отправляют. даже не заставляют, я бы сказал, пинком да, не отправляет, но. Это поощряется, если ты mm -hmm. уезжаешь на год, например, в Лондон, поработать э, в другую абсолютно группу над сделками, которые абсолютно не связаны с Россией. Mm -hmm. И я знаю пример людей, которые уезжали по этой программе мобильности э, в Лондон, кто-то уезжал в Нью-Йорк и закрывали сумасшедшие сделки, о которых ну, которые в России ни в любой компании они бы не имели возможности закрыть, будь то Книже, локальный банк или ниша. Здесь важно добавить еще point про exit opportunities из ВТБ и из Goldman. Если у вас цель работать в международной компании, либо в каком-то крутом пи э, .E. фонде то безусловно, Goldman дает гораздо больше очков вашему профайлу, безусловно. чем э, ВТБ. Простой пример. Вот Мне периодически пишут рекрутеры, зовут работать всякие private equity фонды разного размера, там где-нибудь в Лондоне. Мне, поскольку не очень интересно, я говорю, давайте я вам зареферу людей. Они мне говорят, окей, зарефер, но только мы берем ребят там, с опытом в тройке и с опытом в разных странах. То есть, если у тебя нет опыта в большой тройке в консалтинге, а просто опыт в каком-то другом консалтинге, пи фонды международные на тебя смотреть не будут, к сожалению. Хотя, мне кажется, это не очень справедливо. И опять же, если у тебя нет международного опыта в разных странах, то международные фонды на тебя смотреть не будут. Тогда как если опыт такой есть, и он там вот в тройке, то в принципе можно, по крайней мере, скрининг пройдешь, а дальше все в твоих руках. Но это зачастую самое важное. С Goldman Sachs, я думаю, история похожа. Да, абсолютно, абсолютно. Если у тебя есть в резюме строчка Goldman Sachs, и ты работал в таком-то, таком-то, таком-то офисе на там, разных проектах, это гораздо круче смотрится международному рекрутеру, чем вот эта вот российская история с ВТП, что да, сделки более жирные, конечно, но они местные. Да. И мы возвращаемся к вопросу, кто насколько любит жир? Да, верно. Но на самом деле, нужно все-таки чуть-чуть оговориться, потому что были истории, когда люди, например, там, доходили до этапа мобильности, да, при этом не закрывая ни одной сделки за время, то есть занимаясь только питчингом. То есть вот это, а, наверное, тоже кей, не, лов, самый, лов, не, лов. Самый, да, не самый оптимальный вариант. Так, смотри, следующий вопрос по поводу лайфстайла. Пишет Диана. Сергей, вы как человек с достаточно большим для вашего возраста опытом знаете об огромном количестве работы в данной индустрии. Да, согласен, кто не знает. Как при серьезно ограниченном ресурсе времени вам удавалось и удавалось ли следить за собственным здоровьем? Что вы можете посоветовать по этому поводу? С точки зрения, ну а самом ли это вопрос, который вот перекликается очень сильно с темой управления стрессом? Mm -hmm. Опять же, наверное, если быть капитаном абсолютным, то для здоровья, как для здоровья, так и для стресса, там, три вещи наиболее важны. Первое, и они именно вот в, той, в, той, в том порядке идут. Первое – это сон. Второе – это спорт. И третье – это, наверное, питание. Но про это все знают, поэтому это оставим, даже обсуждать это не будем. Что mm -hmm. еще, что еще интересное есть? Я несколько лет подряд уже практически каждый день, стараюсь каждый день, бывает бывают исключения, занимаюсь 20-30 минут медитации Ух и считаю, я. что это одна из наиболее каких-то важных привычек, которые я развил в себе за последние 5-7 лет. Второе, наверное, это умение смотреть в правде в глаза, это на самом деле очень важно. Я просто объясню, что я под этим подразумеваю. Мне казалось всегда, что до момента, когда я пришел в Голман, мне всегда казалось, что я очень хорошо справляюсь со стрессом. И Действительно, когда ты подразумеваешь под стрессом, Ситуация, не ту поставили в универ Да, или там ситуацию, когда MD на тебя рассчитывает, что ты сделаешь идеальную какую-нибудь презентацию, или ты там, ага, сделаешь ага, идеальный тюрпшит, ага. который он потом отнесет к клиенту. Это одно, потому что в любом случае ты знаешь, что за тобой проверит человек, и все-таки, как оказывается потом, это все-таки риск не самый тяжелый, который можно вести. в Голмане, как бы, вот в, в секретис, существует риск, каждые, например, вот каждые 5-10 минут, у тебя там, приходят какие-то клиенты, которые, с которыми ты должен э, делать флоу, и каждые 5-10 минут существует риск потерять для банка огромные суммы денег. Вот огромные я имею в виду, э, вот если ты что-то сделал не так, ты можешь потерять там, в лучшем случае 20 тысяч долларов. В худшем случае были ситуации, когда люди из-за каких-то ошибок в том числе там, забывали какая документация подписана с клиентом, там, выбирали не тот не тот а, дискаунтинг и так далее, теряли по несколько долларов. То есть это деньги, которые Чего люди по зарабатывают уже не семи 8 То Стоимость проекта в конце да, концов а... где целая команда работает и взял их за 10 минут и слил пару да, миллионов да, да, долларов. Да, да да да. И поэтому а... очень важно сказать себе правду, что да, мне страшно, и постепенно с этим страхом учиться работать, потому что есть люди, которые делают вид, что и себя обманывают тем, что ты пытаешься как-то вот там, перебороть или наоборот уходишь от этого страха. На самом деле нужно его признать, нужно в себе его ощущать и учиться с ним постепенно эм, как бы постепенно жить. Вот, наверное, так, потому что Именно уйти техники, которые помогают уйти из страха, там это всякие НЛП и так далее, они на самом деле помогают избавиться от рационального, от рационального корня в самом стрессе, но с точки зрения эмоциональности, с точки зрения бессознательного, они оказываются абсолютно неэффективны. Mm -hmm. Ну да, я думаю, что человек, который проработал в ВТБ в Голмане, уже все эти темы хорошо испытал на себе. Ну да, я да, какой-то период э, занимался этим. Ну, кстати, если вот из каких-то действенных, еще простых методик, можно попробовать EFT. Это Emotional Freedom Technique, абсолютно в свободном доступе, можно почитать э, про, про нее. Вот она помогает очень сильно, э, очень хорошо бороться с какими-то быстрыми стрессовыми ситуациями. Достаточно ли будет знаний, полученных от CFA Level 1 с точки зрения теории? Абсолютно недостаточно. Недостаточно? Нет, абсолютно недостаточно. CFA Level 1 покрывает, что касательно Картфина, что касательно Securities, абсолютно самый минимум. То есть это вопросы, которые на интервью вас даже никто не спросит, то что все будут разумевать, что вы это идеально понимаете, идеально знаете, uh -huh. поэтому CFA как источник для подготовки uh -huh. ну, является абсолютно бесхудожным. Uh -huh. Понятно. Но здесь я бы посоветовал... Взять и посмотреть просто статью, которую ты да, написал да, да, да. Э, на FLEAS Pro. Там ты рассказывал, какие знания нужны. Там прям целый список есть, откуда играть, все там есть. Плюс да. второй способ, это опять же тот же курс, который мы сейчас организуем, и где все эти знания в сжатой форме, из кучи практики э, ты людям и дашь. Так, ну что, вот мы уже практически все закончили. Сергей, спасибо тебе большое, мне было очень интересно с тобой говорить, я надеюсь, что ребятам посмотреть тоже было очень интересно.